Как твои дела? Все норм, нет лгу. Я умираю. Крис, это марихуана? Нет, no, is... это пастей. Я не могу в это поверить. 911. Что за ЧП? Когда у тебя большие проблемы в школе, и тебе остается делать. Это просто уходить. Это пранк. что-то сказал. Бентли, это бабочка. No! No! No! No! Бентли, Бентли. Здорово. Okay. Как получить квадратный шарик? Воздух дует квадратно? Что же это за дерьмо? Будут трассировщик, уже трассировщик. Меня избили. Ну всё, вызываем по лицу. Меня избили. Самое время отпить его задница. Чел, ты опоздал.